Ну что же, здравствуйте мои дорогие друзья! Настало время прервать молчание, которое длится с начала апреля прошлого года. И все-таки рассказать и показать вам что происходило со мной за эти месяцы моего молчания. Давайте посмотрим. А что это все про себя да про себя? Как будто бы вам хочется смотреть только на одного меня. Сколько можно уже? Только одного себя и показывать, как это делают все. Давай, давай, понесли, понесли, понеси. Давай, еще, еще, еще. Вот, добрый, давай, смотри под ноги. Ага. Понесли, давай заноси кровать, осторожнее, ступенька. Ага. Так, что, куда ставим? Добрый, куда ставим? Туда. А может вот туда лучше? Туда? Туда поставим? Хорошо. Все, хорошо, давай. О, сюда. Понесем. Пошли вниз. Пошли вниз. вниз. Что, а вот мы тоже, да? Нет, может, был. Был? был. Так, ну что, командир, давай вниз. Шеф. Начальника. Начальника. Моя! начальника еще кровать нести надо так. и репетиция попадания в кадр